Всем привет! Вы на канале ⁇ разработать в интернете ⁇ и в сегодняшнем видео я буду выводить деньги, прибыль с данного инвестиционного фонда. Называется Invest Fonds Online. Здесь у нас есть три тарифа, в которых мы можем инвестировать. Первый ⁇ for Classic, депозит от 25 долларов под 1 и 1,17% в день. 5 дней в неделю. Начисляется прибыль, быстрые платежи. Стартап IFO, здесь депозиты от 250 долларов. Ежедневно прибыль вам начисляется процентов 7 дней в неделю. IFO крипто здесь депозит можно сделать от 100 долларов. Ежедневная прибыль 0,91%. 7 дней в неделю начисляется прибыль. Так, перехожу в свой личный кабинет, видим на балансе у меня... Накопилось 8 долларов 68 центов, но здесь можно выводить чистыми, то есть 8 долларов. В данном проекте есть служба поддержки, если у кого какие-либо вопросы, нажимаете вот саппорт и здесь выбираете на каком языке хотите поразговаривать с данной службой поддержки. вот есть русский язык. Далее, чтобы вам здесь инвестировать и начать зарабатывать. Опускаемся ниже, выбираем, на какой стартап вы хотите инвестировать. IFO Classic, IFO Crypto, либо же IFO Startups. Я инвестировал в IFO Startups. Здесь минимальный депозит 250 долларов. Далее здесь вот прописано, сколько вы будете зарабатывать. Выбираете здесь платежную систему их тут достаточно много ну, например tron trc 20 и нажимаете инвестировать и когда вы перекинете вот эту вот сумму у вас автоматически начнет работать ваш депозит более подробно я уже снимал видео обзоры посмотрите у меня на канале перехожу вывести средства буду вводить на Perfect Money прописываю сумму здесь 8 долларов и нажимаю кнопочку вывести средства здесь зачисляются после проверки администратора и может занять до 36 часов также вот здесь расписано какой минимальный вывод на биткоин вот это 50 долларов на эфире 50 usdt sdt 20 10 долларов perfect money минимум 1 доллар и так само вот на трон 1 доллар и здесь вот там где транзакции отображаются вот ваши транзакции в ожидании. давайте сейчас когда мне вывод поступит на мой кошелек я продолжу данное видео и покажу что данный инвестиционный фонд он платит. Итак, я продолжаю данное видео. Прошло где-то, ну, может, минут 30. Здесь выплата вот успешна. Перехожу на свой Perfect Money. Вот она выплата, плюс 8 долларов. Обновим страничку. Вот, выплата, все успешно, все пришло, все на кошельке. На этом у меня все. Всем, кому нравится данный инвестиционный фонд, ссылку я оставлю в описании. Всем желаю. Хороших, больших заработков. Всем хорошего дня и всем пока.